Сегодняшняя тема Эпипремнум Вау, bacon wave life, так называется данный на Эпипремнум. И многие знают, что это крупнолистный Эпипремнум, сортовой. Он, конечно, похож на enjoy но enjoy достаточно дешевый сорт, приблизительно в 5 раз дешевле, чем тот, что перед вами. Многие задаются вопросом, а когда у данного эпипремному становятся листья крупными? Почему такие вопросы возникают? Потому что нередко на рынке продаются черенки без крупного материнского листа. Черенок маленький, листики маленькие, поэтому непонятно, что это за эпипремум. Он очень похож на энджой, но потом я вам покажу разницу, чтобы вы научились их различать. Итак... Если черенок вы приобрели с маленькими листочками, в принципе, я также приобрела. У меня было всего вот этих три э, листочка маленькие. Если вы заметите здесь э, ствол такой узенький. и по мере роста, когда ветка разрасталась, он стал совсем крупным, Ну, какой видно, да? Дальше. Когда же листики становятся крупными? Ну Как появляются уже новые листики, в данном случае это вот последующие, они уже становятся больше, и чем дальше веточка растет, тем листики крупнее. Ну вот этот наверное, самый крупный, зелененький, и вот этот тоже очень крупный. Но вы имейте в виду, что листья еще должны быть крупнее, а это уже зависит от освещения, от кормления от грунта, а вообще от условий, нравится вашему растению у вас или не очень. А если вы сразу черенок будете резать, то тоже листики будут мелкими, и вам придется еще очень долго ждать, пока эти листья станут крупными. Поэтому дождитесь, когда веточка вырастет, на ней появятся новые крупные листья, и только тогда уже можно размножать растение и черенковать. То есть, резать на черенки. А в следующем видео я вам покажу разницу между Enjoy и Вау! Wow. Big and Wave Life. <с> а это я так прикалываюсь. Очень интересное название. Ну, давайте до следующего видео. Пока.